Далее, значит, да, вот, ну, переходим к тому, что э, на предыдущем стриме, да, и сегодня, ну, сегодня немножко, наверное, да, вот, э, звезда наших этих самых комментов, уважаемый Суровый Суворов. Немножко мы зачитаем. Комменты опять про великие поклоны и благодарность. Так, что, может быть... Может быть, вот эти вот зачитать. Ну, давай, наверное, зачитаем вот эти, где предложение поступило. От Суворова, Суворова. Озвучить надо это. Так, сейчас зачитаем. Очень много комментов, я не сказал, на рад. Так, вот это вот зачитаю, да? Вот. Так, э, Суровый Суворов, да? Ник Смотровой Олег. Только что пришла мысль о железобетонном аргументе, как решить спор шароверов с плоскоземельщиками. Вот решил к вам забежать и поделиться с тобой. На крайнем вашем, нашем потоке у пилота шла параллельно пятичасовой стрим, где плоскоземельщики спорили с шароверами. Меня идея гироскопа, меня идея гироскопа понравилась, но не убедила. Так как не все параметры этого гироскопа там показаны. Пока не пощупаешь его своими руками, трудно поверить на слово. Так вот, я тут стрим не досмотрел, так как убежал на поток. И сейчас я этот стрим пересмотрел. Тема с гироскопом заинтересовалась многими неизвестными. И меня осенило. Так ведь их спор решается очень просто. Но они почему-то спорят и спорят в теоремах. Нихера непонятно, но очень интересно. Надо просто зайти в самолет и перед полетом в смартфоне, в скачанной заранее программе угломер, не зависит от притяжения Земли, выставить, откалибровать в горизонт 0 градусов и полететь в другую страну. Когда самолет приземлится в другом континенте, стране, городе, то берешь свой угломер с выставленными в точке А в горизонте 0 и сверяешь его в новой точке Б. Также по местному горизонту. Mm. Свой зафиксированный ноль, на который не влияет притяжение Земли. Итог. Первое. Если угол будет не ноль, то значит Земля закруглилась э, на те градусы, что покажет угломер. Второе. Ну а если будет ноль или незначительный плюс-минус, то значит Земля плоская или ровная. Теперь у меня возник другой вопрос: почему спорщики до сих пор до этого простого решения mm. не додумались? Вопросы. Может, это не одна банда? Что скажешь, Олег? Задай на следующем потоке такую задачку, как «Домашнее задание». Так, ну дальше еще продолжу, потому что следующие комменты опять же пишет уважаемый Суворов, да, вот по поводу вот этого коммента, да, классно. Конечно. если такая есть, то самая, да, это же просто, как нулевая отметка, да, в аэропорту полетел, если типа он куда-то там ныряет, да, там должен быть большой, ну что, ну минус, да, если он да, ну, это просто ниже нуля опускается, какой-то большой этот самый должен быть, если нет, то да, если такое есть класс. цифры какие-то есть, я точно уже не помню этот самый, но по-моему по-моему, человек обычно этот самый с, с высоты своего роста, условно говоря 2 метра, да, видит на расстоянии 2 километра, все что дальше оно уже постепенно за сферичностью, я, по официальной версии должно закругляться и поэтому мы уже на расстоянии 5 километров уже не будем видеть субъекта высотой 2 метра вот, но это не суть важно да, великий поклон Почему они не додумались, уважаемый Суворов? А потому что ты вышел на новый уровень понимания. Ты начинаешь изобретать, ты начинаешь находить новые идеи, новые мысли. В этом же прелесть живого человека, живой душой. Каждый, кто открывает для себя какую-то новинку какую-то, да, он изобретатель. Это биороботы в принципе не могут сделать. И это может быть только живой настоящий человек с работающим мозгом. Вот. И я не знаю, может быть ты не замечал, но я неоднократно говорил, блин, вот пришла вот такая мысль, такая идея пришла. До этого раньше не задумывался, просто не доходил. Ведь дело в том, что мир меняется все время, мы развиваемся, ну кто развивается, конечно, кто двигается к свету, деграданты эти деградируют. И каждый раз ты что-то новое придумываешь. Даже общеизвестная якобы истина оборачивается другой стороной. И ты познаешь. Ёлы-палы, как это было просто. Как я раньше до этого не додумывался. Вот, поэтому тут даже не в том дело, что они там э, не понимают или целенаправленно хотят кого-то увести в сторону. Просто далеко не все могут... Э, Смотреть на мир, так сказать, широко открытыми глазами, а не широко закрытыми. Да, они, может, кайфуют от того, что на этой теме оттаптывается, Даже без всяких там заговоров, что они там специально уводят в сторону. Просто в своем болоте вот это там нравится и не решать проблему, не, вот хотя бы умственно, в, в умственном порядке. Я прочитал их. на эту тему э, несколько книг, в том числе могу <къем> порекомендовать Мухина, он разбор конкретно вот этого, Аполлоника вот этого, да и прочие эти самые, да. Другие еще исследования э, читал, да. Свои мысли на этот счет. утверждения к сожалению, покойного Андрея Купцова по поводу этого. Мне стыдно стало. <къем> Я учил эту Нет, самую гиадезию, да? да? ходил в эти самые с вот этими ж, э, нивелирами и прочими этими под уже не суть важная понимаете вот, да вот вот, вот эти же карты составляли эти мне потом стыдно стало Думаю, елы палы блин а как я не это самое да весь карты это вот эти 10 на 10 все дрей их не бывает просто не бывает вот. поэтому опять же так теперь по поводу этого задания да, продолжаю цитировать да Ник Смотровой пилоту тоже написал комментарий с вопросами по гироскопу и предложил угломер, если он хочет закрыть рты шаровером, с которыми он спорит и держит от них удары в свой адрес. Только возня у них получается на уровне сам дурак. Посмотрю, у -у -у. ответить он мне или нет. Если что, расскажу. Вот. Хорошо. Но это опять же, вот понимаешь это самое, уважаемый Суворов, да? Ты придумал, изобрел... Буквально вот это вот решение, которое в принципе бьет даже не в девятку, а в десятку. Но если ты по своей наивности, вот как нормальный живой человек, да, русский человек с нормальной живой душой, если ты думаешь, что ты своим вот этим выстрелом убьешь всех этих э, долбогенераторов, да, э, дятлопитеков этих Шар шарогенераторов. Шара шароверов, шароебов, то ты э, заблуждаешься. Почему? А потому что они ну примитивные. Мозг у них не работает. Им доказать что-то нельзя. И если среди них будет кто-то ну, с зачатками живого этого самого осознанности, захочется ему, возможно, но скорее всего, пилот и компания, это нанайские мальчики и, и, и кто, кто против них, что ой, как мы поборемся сейчас с шуроверами, с плоскоземельщиками. А вот этого до этого они ну, кроме того, что не смогут додуматься, и не надо, потому что, я же говорю, борьба вот, в своем и... болоте, и чтобы завлекалочку сюда на хайпик, на хайпик, нам проблемы решать не нужно. Какая она на самом деле, нам нужно на этом постись, постись, пастись. Да, как обычно, энергия, чтобы проходила. Да, или вот энергия, вот внимание, чтоб... а задумываться не надо. Зачем, что там на вот. самом и деле. И о... решать, решать, главное, вот эту Отводи... проблему. Да, проблему эту самую, да, и самое главное, чтобы э, люди... Э занимались этой борьбой, понимаете, есть же этот самый, давно еще высказал якобы, ну этот легендарный, безусловно, да, которому яблоко по башке ебнуло, и он, Ой, блин, прозрел, да, вот понимаете, на каждую силу есть противодействие, да, вот вы будете давить куда-то, да, вот попробуйте, кулак поставьте, да, этот самый, и начинайте давить на стену, или там на косяк двери, да, начинайте давить на стену, вас же точно так на ваш кулак идет, вот эта сила противодействия, точно такая же. Вы будете сильнее давить, и ответная реакция будет такая. Почему Поэтому... она, получается, вами же и генерится. Вот именно, в том-то и дело. Перестанешь понимаете? давить, не будет давить в ответ. Поэтому не надо вот это вот бодаться с кем-то, не нужно. Поймите, вот создавайте вокруг себя вот это поле, да? Помните, как этот самый, в этом же фильме, да? Профессор Лопух. Вот, Но ну, аппаратура при, при нем. При То, что этот в, в коммент оставил, ты посмотришь реакцию, это, конечно, правильно. Нужно, да, вброс сделать, шок. Насколько там они адекватные, это самое. Но начинать с ними, что, о, блин, я тут вам, э, этот сам, принес бисер, сейчас помечу перед вами. Это не стоит, если там начнется говновозя какой-то. Бросил этот, и ты все. Поэтому ты молочина, безусловно. Но опять же, если ты надеешься, что так вот сделаешь революцию и все сразу прозреют, вот, то, к сожалению, ну, как, как все нормальные светлые души, наивность большая, да. Вот мы вот 4 лета уже пытаемся озвучивать, продвигать, да, но э, результат сам видишь какой-то. Да. Поле создали, э, помогли. Э, а жить, да, просветиться нескольким десяткам, ну, может, сотням там этих самых, да, э, живых душ, может, тысячам, да. А в основном все сидят и смотрят, в мелкоскопе ждут, ага, когда ж, наконец, будет эта самая... Движуха, да. да перемога, и мы тогда раз в первых рядах заскочим, да. Вот, о чем сейчас интересно, как вот даже вспомнилось, как там пройти лес этот, да, дремучий, mm -hmm. чтобы выйти в чисто поле, блин. Да. Что-то еще интересное. Вот. Да. Да. Вот. И получается а, что, что Да, да, давай Любое противодействие Можно убрать детской радостью И непосредственностью И все получится В особенности это заметно Даже это, ну, в этих в Астральных путешествиях, грубо говоря Ты хочешь через какой-то объект пройти Не получается А ты по детски, по радости, по смеси И ты сквозь него пульк и про проплывешь Вот тут то же самое Передай микрофон да, Миша, благодарим, благодарим. Да, надо ко всему, э, во-первых, да, с доброй душой, спокойно все это дело не переживать. И вот получается, видите, какая Ситуевина, да? Но нету этого заготовленного чисто поля, да? В э, чисто поле сотворяешь, когда пролетаешь над этим, или проходим через, проходишь через этот весь лес, да? Ты по ходу, получается, его как бы сотворяешь из ничего, вот это поле. Вот такие вот пироги вот получается сейчас вот, да? Так, дальше двигаемся да ну это же образность это же какой-то этот самый дремучий, он же, ну вещи ну я дремучий назвал. ну потому что у тебя еще не хватает до конца оснанки ты на ощупь как бы заблудившийся аукаешь там да ищешь э, соратников сородичей кто о, этот раз уже толпой и через этот ну не толпой верни да не, не хорошее слово более осознанной группой, да, вот Мах, да, вот как у нас, да, потом в Бог превращается, двигаетесь и расчищается-то перед этим, он переста перестает быть дремучим, вот, расчищается, и вот уже вышли в чистое поле, и там уже можно все... Разудись плечо, да. дыша на рожпашку, все, пошел, убрать, да, все да, да, эти, да, да. морок развеется, лапша с ушей, и, и да. все получается, что это одно и то же пространство. И вот тут мы начинаем... До этого оно казалось дремучим лесом непроходимо, а потом выясняешь, что это ж чисто поле. Да. И твори, что хочу. И начинаешь созидать да, свой мир, свой там лагерь разбивать в общем да ну вот. ник смотровой, опять же суровый Суворов не в курсе про в смартфоне угломер ее принцип работы нет не в курсе сразу говорим, да я ей пользуюсь за точки ножей на самодельном станке я к примеру смартфоном не пользуюсь только если когда нужен угломер он у меня валяется выключенным, когда включаю то угол почти не меняется от давнишней калибровки если подвижная тумба, на которой закреплен станок, встала на пол не в то положение, как месяц назад, то ноль не получится. Будет <с up> маленькое отклонение в градусах. Такой точно? Ни хрена себе. Та, конечно, там если самолет куда-то это, там такое будет. Ну, такая точность на смартфоне 1-2 градуса плюс-минус Если тумба будет статично, неподвижно, то калибровки угломера Достаточно одного раза Я это к тому, что смартфон с калиброванным угломером Можно вести в самолете и В выключенном режиме Можно даже в посылке отправить другу С другого континента, а он там у себя сверит По водяному уровню а, Градусы по угломеру Простое решение, но почему-то все предлагают Сложное решение От которого голова кипит и много вопросов Например, волосатую руку строить дальнюю, супер собрать огромные, огромные тысячи или миллионы да. вот и запустить какой-то анальный зон через Антарктиду вот как вроде вот тебя вот пропустят да? ну или тот же шар который из недавнего и тоже да, что-то да, там обещали все два пускают. года да и вроде уже и бабки собрали и все это дело но блин тут опа специальная операция получилась Тут туманы были два года угу. потом операция и все и потихонечку деньги куда-то рассосались да Собранные. <смех> ну да, как это же Министр культуры Рассказывал первому лицу э, Где, где деньги? День? <смех> вот так вот Ой, Михаил Маленко У нас в чистополе маяк стоит И берег моря истины, Через который мост кристальный С арками триумфальными О -о -о, Миша красиво класс. расписал да. И подсолнухов дофига <смех> Так, еще сувора уже Продолжение вот это еще надо Будешь зачитать да? Ну вот Мое мнение по поводу этих угломеров, ну поймите, дело в том, что, э, вот какие вещи, да, все вот эти приблуды, все эти устройства, с помощью которых мы вот сейчас общаемся, да, там, э, смартфон или там компьютер, монитор, э, цифровая там связь какая-то там э, по оптическому проводу или там через... Э, пространство Спутник. вот этот да, через спутники, да, старлинки, пердолинки и прочие эти самые. Все это, понимаете, это все в образном пространстве, все это за счет нас, посредством нас это осуществляется. Нам, ввиду того, что мы, к сожалению, в мороке находимся, нам рассказывают, что там вот придуманы такие вот железные там или полупроводниковые приблуды вот они там что-то такое решают а на самом деле это мы все воплощаем это такое глубокое такое понимание ну, да сказали вот такая земля шоровидная и там вот летает такая железяка из-за этого у вас есть это, спутниковое телевидение мы тарелку я помню когда спутник это самое крутили вот так вот на пол градуса о связь пропала о связь появилась ну как это может быть как у, меня, у нас такое оптический такой тот самый крутой наводящийся этот спутник ловим прям. Раз, пропу пропустили. Хоп, раз. Опять на него прицели Сигнал хороший пошел. Хоп, раз. Чуть-чуть правее опять. Опять исчез. Это шок. Как какая быть, была а? эта эпопея? Это пипец. Вот, ловить этот якобы геостационарный спутник. Ой, как они там, я уже подзабыл, да? Bird. Uh, УРА А, хотберд, да. Какой-то там этот самый uh, урал. Ну, не шуть, ладно. Так. По поводу опять же, это все зависит от этого. Значит, это заняться могут этим те, которые захотят, те, которые ну, осознанные люди, да, и захотят найти какие-то доказательства. Поэтому вот мы озвучиваем, надеемся, что кто-то найдется. вот, Подписчиков, конечно, маловато, ну, надеемся в то, что кто-то захочет это все это дело подтвердить, реализовать, реализовать все это дело, да. Вот мышь. По Эх... большому счету самолет это легко, это ну да, а можешь и поездом. Ну, если... это угловой это на... этот самый увеличивается. Это на машине. Да. В конце концов можно взять в себе этот, это, смартфон, выставить этот угломер и пойти Пройдите погулять несколько километров. Да, несколько километров. Вот достаточно 5 километров пройти и положить его на этот самый и посмотреть, что получится. Вот. А положить это, ну куда можно? да? Вот вы, допустим, берете на дощечку на какую-то. Да Настраиваете эту программу, ложите на какую-то дощетку непромокаемую, да, и ложите, допустим, у себя в ванне. Ну, вода выстраивается абсолютно горизонтально к поверхности земли, ложите в ванной, допустим, да, или у вас там какое-то озеро какое-то, или этот самый, и идете гулять к другу. К другу там через 5 километров, через 10 километров. Да, это, в принципе, да, действительно можно в ванну положить все это дело и проверить, блин, уровень. Даже самолет не нужен. Такси не нужно, автомашина не нужна, велосипед даже не нужен, понимаете, поезд даже не нужен. Просто пройти несколько километров и определить. А закругление, нам же шут вот эти вот бесы из этой Академии наук, они же говорят, что земная шара, она закругляется очень быстро. Там угловой какой-то размер, по-моему, 1,2 два процента, что ли, этот самый, ну не суть Пять километров в большом городе это, фу, прошелся да. и ты уже блин, закруглился да, и там да. уже закругление будет значительно посмотрите эти выкладки, там они же официально в интернете есть, и определите, сколько вам нужно прогуляться там какому-то другу знаешь, вот. вот. мы дикие какие. большой город метро есть еще, да. на метро прокатиться это не, не нора не, ну лучше прогуляться, прогуляться лучше пешком, пешком. Да. пешком прогуляться, там на эту на дощечку положить и на пруд вот раз и вот э, промерить, как это будет, понимаете? Mm -hmm. Вот 5 километров это стопудово будет. Час. Достаточно для того, чтобы это проверить. Поэтому ловите вот это все это дело, У да. Вас. Даже на самолетах не надо никуда, лететь. ну не обязательно, можно конечно. Но ну, это да? так, так, сказать, несколько, если захотите эксперименты, как в настоящей академической науке надо ну, несколько да. инструментов. Ну представляете, Эк эксперименты про изражки э, э, в эту самую в педар, в эту самую э, э, в эту публять израшки в педар. В в какую-нибудь Или в эту, как она, Америка эта, В Жмеринку слетает Это ж другой оборот на этот самый Понимаете, что там э, с этим э, Нивелиром, с этим угломером, что там будет э, Полностью ж переворот 180 градусов это должно получиться Понимаете, Суровый вот такие Я хочу к племяннику съездить на 30 километров ну. О, все это самое Главное, знаешь как Сделай это самое Сделай, чтобы это было подтверждение Потом каким-то образом пришлешь Значит, свой э, смартфон настроить где-то в ванну, ну, чтобы не утопил только чего, да. Вот. Положишь на эту дощечку, да, ванна, чтобы спокойная была, и засними на другой, на какой-то смартфон, на видеокамеру, вот это свой эксперимент. Да, что А потом, показывает. когда приедешь, это самое, да, к, к племяннику, да? Ну, да, вот. Приедешь, когда к племяннику, опять же, положишь все это дело и засними на какой-то этот самый, да. А потом пришлешь этот самый, да, пришлешь вот этот результат, выложим, и в крышке в крышку гроба вот этих этих самых да шароёбов этих забьем на пенопластин. Всё, о шарооба. да это да, самое да это точно вот будет. такие вот пироги, да, дощечка. прекрасно вот видите как вот общий такой интеллект да общий такой разум ну, да одна ш... голова ш... хорошо мозгова... штурм провели. несколько штук это уже супер вот такие перья все и это пипец уже понимаете не нужно там длинную волосатую руку шпать оттянулась блин через это ваши карманы на этот. <свят> ну да, у карманы, конечно, да. Как там в этом? Какие ваши доказательства? А вот они, простые, блин. Берешь на пенопласт, ложишь и опа! Елы палы, акрыть-то нечем. Ну, ты все расходы, да? <свят> да. Вот. Тем более, что надо в гости к роды чем, да? <свят> ну вот, да. Приятное полезно Михаил Маленков. вечером лесу избушки наши стоят. Кто зайдет такую, сразу здравости наберется. И отдохнет хорошенько. И компас волшебный к маяку найдет. Вот, Миша, как интересно сказал, а я вспомнил эти самые дольмены вот эти, которые пум -пум -пум -пум -пум -пум, разбросаны по, где там в Кавказе, да, на, как, по определенной этой самой да. линии. А они почему каменные? Ну, а потому что дол долговечнее все-таки камень, чем из избушки, из, ну, вот это, классический да, сруб делать. Поэтому, да, залез туда, набрался этого самого... Э Излучатель какой-то этот самый подошел к чему-то, синхронизировался. Возможно, это было время, когда их делали, да, знали, что будет вот это облако, это погружение. Да, жопа, когда будет наступать, да. Делали вот эти, чтобы были как, ну, тоже своего рода маячки. Вот такие излучатели, по которым можно куда-то пройтись. Ну, помнишь, по-моему, вниз, что это самое, вот это ж когда Антарктиду показывают, там же колышки со светяшками, пум-пум-пум, и на них, про этот, веревка, угу. чтобы же чтоб в не тихно, и чтобы тебя не сдуло, да, от строения к строению перемещаться таким же образом. Вот. А там, возможно, ж были же такие энергетические такие нити, которые вот человек, если он ощущает все это дело, чтобы он мог дойти и не заблукать, ну, да? да. Вот. Так, ладно, ну я зачитаю вот это уже, этот коммент, да? Вот, про поклон, да, своров, вот, такие пироги, так, Ник смотрел вот еще. Для надежности эксперимента угломер надо отсылать из пункта А в пункт Б в фольге. А то хрен их знает, ведь вся эта электроника это их технология. А может там есть еще какие-нибудь встроенные датчики. Как говорится, береженого Бог бережет. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Также встретить груз точки Б в специальной камере с фольгой. Достаточно обшить фольгой деревянный короб в виде туалета с дверью. <с и там распаковать груз для сверки горизонта, который в точке Б в другой стране. Если Земля шар, то угол будет приличный. Ну а после проведения эксперимента можно будет приступить к эксперименту номер два вынести из камеры сфартфон и посмотреть, среагировала ли служба паразитов, чтобы пролетел телефон без их ведома. Ну вот мы общими усилиями решили, что в принципе это достаточно, вот это прогулки, да, это 30 километров, вот так с головой я, это я хватит. Я подозреваю, если... Написал же, по-моему, Суворов, что выключен его, держит и не сбивается калибровка. То есть, соответственно, замерил в этой ванне у себя, выключил его, чтобы вообще никаких этих не было сбоев или там каких-то наводок. И переместился, включил, поставил, и, ну, я так понял, вот так вот. Так, в общем, и... э, давай этот самый, как говорится у нас, да? Э... Инициатива Да, инициатива, точно, да. Там написал сам домашку, вот сам я и получил. Такие пироги. У нас угломера нету, наверное, его можно скачать, установить. Да, В общем... Все как обычно, да. Наказуемо, да. Сам придумал, сам и выполняй, да. Вот, и главное еще, отчитайся аж потом же, да. Вот, потому что это тоже ж интересно. Oh, вот, это вот называется <связь> этот, как его... Ну, в общем, совсем теория заговора. А вдруг они следят за всеми устройствами, если устройство покидает локацию, эта система подкручивает. Нет, тут насчет подкручивает, тут может быть такая вещь, что ты через портал какой-то переместишься, и у тебя там совершенно сказочные будут эти самые цифры. Вот это вот, я вот этого вот опасаюсь, что возможно на этом вот расстоянии между тобой и племянником, возможно, есть какие-то порталы, которые ты будешь пересекать. Возможно так. Но в любом случае, это эксперимент интересен вот поэтому обязательно нас уведоми а еще лучше вот это видео засними пришлешь и так значит да двигаемся, двигаемся далее